Давно хочешь зарабатывать в интернете, но кругом сплошной лохотрон? Прямо по ссылочке в описании, переходи на сайт и учись зарабатывать 100 тысяч рублей в интернете с завтрашнего дня. Ссылочка есть в описании. Привет, ребят! Хотел бы начать этот ролик с того, что разбанили канал Руслана Татунашвили, который был забанит просто ни за что. Поздравляю Руслана и эм, сегодня поговорим не о нем, не о его канале, а поговорим о страйках. Страйки – вещь удивительная. Расскажу вам историю подробно, полностью мою, моих последних четырех страйков. На два канала они мне прилетели, причем на одном канале три висело, на одном один висел. Собственно, вот так выглядел ролик, за который я получил страйк. Здорово, бандиты! С вами панда. Сегодня у нас история очень интересного парня, Милхауса Манашторма. Так вот, и, собственно, вот эта история этого парня, да, Милхауса Манашторма, она была взята у автора... Шаман Таурен, шаман Ахуму его еще называют. А, ну, если да, давайте честно говорить, автор малоизвестный. То есть даже ну, на уровне сравнивать со мной, у меня даже вот маленький канал по Warcraft, тысяч подписчиков и вот просмотр. Это у меня такой сайт-сайт-канал, на который я выкладываю там а, видео раз в месяц сейчас. Вот. То есть я намного популярнее его, понятное дело. Я один из самых известных авторов по Powercraft. Ну, просто объективно это так. Вот, Хотя, ну, как бы с основного канала Warcraft снес, но не суть сейчас. Вот, и мы с этим автором договорились ВКонтакте, я когда-то показывал даже, ну могу даже сейчас, в принципе, переписку найти, но не суть. Договоренность была очень простая, я беру его тексты, причем я взял у него 4, что ли, или 5 текстов, и оставляю, соответственно, ссылки на непосредственно него, и говорю, что автор текстов он. То есть вот так это выглядело. Не так, где-то вот здесь. Где-то раньше. И, ребят, спасибо за просмотр, ставим пальчики вверх. Также огромная благодарность шаману Ахуму, ссылка на него есть в описании, он написал этот клевый текст. Смотри, то есть я говорил в ролике, что автор он, и ссылка на него. Ну, легко догадаться, да, что у человека, у которого 400 подписчиков в паблике, для него это офигительная реклама, да? Для него офигительная реклама. Вот, что-то у него с, что с лицом вообще не знаю, может у него какая-то болезнь вот вот. и раньше все было нормально, то есть я даже диалог там показывал частями да. А, а потом он такой пишет, добрый день, я изменил политику предоставления своего контента, поэтому предлагаю либо удалить ролики, либо выплатить гонорар причем тогда мы разговаривали по деньгам, там какая была история, 4 доллара за 1000 знаков то есть реально за 5 текстов сколько он там хотел, долларов 40 или сколько, я просто не знаю, то есть из-за каких-то копеек чувак берет и кидает страйки. Просто вот меня что смущает в первую очередь? Я вообще ненавижу копирастов, честно скажу. То есть вот людей, которые... Вот эти авторские права, прям авторские права, авторские права. Давайте посмотрим правде в глаза. Вот часто вы... Э вообще, то есть пользуетесь ли вы, пользуется ли э наш общий друг Шамана Хум, да? Только лицензионным программным обеспечением. Или пользуется... Я просто могу сказать, что лицензионный Sony Vegas сколько стоит? Просто вот к слову, да, для монтажа видео. Я смотрел тогда там какие-то бешеные, ну сейчас прямо посмотрим, сейчас с текущим курсом еще там, наверное, вообще миллиард долларов, ну давайте посмотрим. А, Sony Vegas, да, вот, ну Sony.ru, продукты, Россия, Sony Vegas, сколько он стоит? Так, так, так, так, так, так, так, где купить? Давай, где купить? Ну сейчас просто, да, вот ради интереса, чтобы так вот, это просто наша такая ютуберская вещь, да, которая всем нужна, Pixel 24, давай, где-нибудь купим сейчас.